Я хочу быть военной, потому что а, военное – это самое ответственное дело. Там надо всех защищать, всем помогать. Это большой праздник. У меня отец воевал. Вот. Это память... О павших, о живых, как говорится, о нашей победе и о будущем. Я знаю, что этот праздник всех мужчин, тех, кто в тяжелый момент всегда становится на защиту своей родины, своей семьи, своего народа. Мы один народ. И почувствовали именно... Вот сейчас, что мы один народ, когда поднялись мы, чтобы остановить эту фашистскую чуму, свое плечо поставили вся Россия, в том числе и ребята из Курска. Земной вам поклон, дорогие куряне, и вместе мы с вами обязательно победим. Я поздравляю вас с праздником 23 февраля. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы победили и чтобы вы поскорее возвращались домой.